Привет! Чтобы получить список закрытых от индексации страниц, можно воспользоваться Netspeak Spider. Для сбора этой информации отключите учет инструкций индексации и сканирования на вкладке «Продвинутые в настройках». Введите адрес сайта и нажмите на кнопку «Старт». Как только программа закончит сканирование сайта и анализ полученных результатов, на боковой панели вы увидите вкладку «Сводка». Выберите в ней группу неиндексируемых страниц, чтобы детально изучить, правильно ли вы сделали инструкции для поисковых систем. Советуем проверить ваш сайт и без учета этих инструкций, и с учетом, чтобы удостовериться, что поисковый робот тоже сможет получить все важные для вас данные и пропустить остальные. Кстати, воспользуйтесь вкладкой User агент», чтобы изменять этот HTTP-заголовок. Например, так вы можете имитировать для вашего сервера реальную проверку сайта, Google Ботом или Яндексом.